Итак, приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. С вами, как всегда, я Винтерфелл. Сегодня у нас такой влог выходного дня. Вот, я пришел со смены, позвонил другу в Добрунь и спросил, можем ли мы встретиться. Он, конечно, согласился, но сказал, зачем тебе ехать в Добрунь, если давай-ка ты приедешь на автовокзал и мы куда-нибудь съездим. В общем, сейчас еду до автовокзала и там куда-нибудь уже поедем. Может быть, на электричке куда-нибудь. Ну, не знаю, посмотрим, куда можно съездить так, попутешествовать. Небольшое такое выходное путешествие. Вот, не забывайте подписываться, дорогие друзья, ставить лайки и писать комментарии. Итак, друзья, вышел на автовокзале парни. А, вот а вот и парни, так, поприветствуем парней. Все, вот они приехали, сейчас секундочку поздороваюсь. Так, второй, второй, со вторым здороваемся, он нас полосил немножко. Эти городские блогеры. Да, эти городские блогеры. Вот, с этими парнями мы поедем. Ты видел? Мы поедем сейчас куда-нибудь, пока мы будем мониторить цены, названия, напишите, пожалуйста, в комментарии, куда на будущее можно будет съездить бюджетно, прокататься недалеко от Брянска, там, например, посмотреть красивые места, там, может, памятники будет архитектура какая-нибудь, напишите, пожалуйста, в комментариях, ваш комментарий очень для меня важен. Так, думать на пустой желудок несерьезно, поэтому мы решили шикануть и взять два, кофе три в одном, как говорится, шиковать так шиковать, сами понимаете, да? Что ж, подошли мы к расписанию на автовокзале на улице. Тут мой друг с двух стаканчиков пьет. Дай, пожалуйста, подержу свой стаканчик. А, методом тыка поедем в Климово? Нет. Я не знаю даже, куда ехать. Так, ребят, ловим маршрутку до ЖД вокзала, так как цены кусаются. Только до Смоленска доехать 650 где-то рублей, а у нас максимум рублей по 300 друг у, друга. друг у друга, Великий русский язык. В общем, сейчас едем до ЖД вокзала, там уже разбираемся, может, дешевый кем. а вы пока пишите комментарии, куда можно съездить. Так, ребята, короткая ситуация. ситуации, мы ждали-ждали вон на той остановке. Нужную нам маршрутку так и не дождались, и в итоге решили сэкономить и пройтись до ЖД вокзала пешочком. Что ж, погодка у нас осенняя, на улице более-менее так прохладно. Ну а что, что, а что? Ну лучше чем ждать. Я вот, все, идем на ЖД вокзал. Всем привет из Брянска, кстати. Раз мы уже начали идти до ЖД-вокзала, заодно немножко прогуляемся по Брянскому, верно? А сейчас мы проходим площадь Ленина и барышню с часами, или как он называется дом с часами, короче. Эти уже о чем-то разговаривают, что-то рассказывают. Там ездят машины, там ходят люди, здесь идем мы, там вечный огонь, вот такие вот прекрасные памятники. Окей, мы не до конца знаем дорогу, но мы решили повернуть налево. Опа, и как раз зеленый загорелся. Вот по таким дорожкам красивым гуляем, наслаждаемся Брянском. А также старыми постройками Брянска, сооружениями... А как их называют? Он развалины есть. Так сказать, вроде бы там многоэтажки стоят, да, а тут сразу такие одноэтажные, развалины. Антуражно, антуражно, ребята. И вот такие вот дома с лепнинами, или как они называются, вот такие вот, красивые. Деревянные. Блин, на самом деле надо почаще уходить подальше в такие вот заковулки. Я так понял, здесь целые улицы, а таких уже более заброшенных зданий, там тоже заброшено, ну, вы понимаете, да? Старые, такие старинные уже. Блин, ну они так классно смотрятся на самом деле. Есть у них что-то такое классное. <смех> Осторожно, говорит, злая собака. <смех> что-то такое. <смех> О, вау. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс? Класс. Класс. Собственно говоря, вот такое еще здание. Вот такой храм. И там впереди набережная. Еще здесь такие рисуночки. Вот. Мы все еще идем. Классно так, кстати, прогуливаться. Кто это мне там машет, а кто это у нас? Пойдемте добежим до них. Ну, разумеется, еще и такие вот рисуночки. Брянские много художников, так сказать. Вау! Я так давно не был на набережной. Вот такие вот еще старые уже здания. Хоть их и не красят, но смотрятся они тоже прикольно. Улица Галинина. Там уже набережная. Ну, вот та самая лестница, на которой многие любят фотографироваться. И. О, здесь еще, кстати, я давным-давно снимал когда-то, что быть? да, башня эльфов. Не, ну красиво, да, сделали, скажите, ребята? Сейчас пройдем снизу башни эльфов, посмотрим наверх. И вот здесь вот так вот прекрасно, блин, сделали реально красиво, мне прям нравится. Брянские, пишите комментарии, нравится ли вам, как сделали здесь. Мне вот нравится. Вообще, пойдемте кофе купим. Итак, ребят, по старинге взял капучино с кокосовым сиропом, рекомендую, всегда его покупаю. По мне так она очень вкусный кофе. Так, друг нас э, ждет в на той лавочке, и мы все-таки пытаемся добраться до ЖД вокзала. Ой, солнышко появилось, ну-ка посмотрим. Да уж. По такой погоде только и путешествовать. Но мы не очаг... Э, кстати, ребят, простите, что я так долго вам все это показываю, рассказываю, просто... Ну, сами понимаете, пока мы доберемся до ЖД вокзала, всякое может измениться, но почему я это несу? Один... Ребята, не знаю, как вы, но я о, не замечал статую, которая серб и молот держит. Вот, сейчас пойду доберусь поближе, подсниму. А что там? А что это такое? Я просто... Это заборчики? Я, я, я пойду посмотрю, пойдешь? Я хочу посмотреть. Ух ты какая красота! Как красиво. Здравствуйте. А это жильцы сделали, не знаете? Конечно, мы сделали. Да? Блин, красиво. Вот, ребят, смотрите, какую красоту здесь сделали жильцы, просто прекрасно. Вау, ребята, смотрите здесь и правда очень красиво все сделали. Сами жильцы собственными руками. Обалденно. Вот к чему нужно стремиться. Все, спасибо большое. О, какая здесь тропинка. Прям идешь. Под очень таким большим наклоном вверх. Там еще такая гора. Блин, классно. Я здесь ни разу просто пешком не гулял, а но здесь, стоят, но здесь и правда очень красиво, особенно Я осенью. Пойду, а представляете, пойду, здесь летом какая красота? А, представляешь, как, когда тут О вот, сель, сель, называется, прикинь, сель а, Может, вот, может да. оползень. Так, вот эта вот тропа Спасибо. привела нас. А, монастырь или храм, не знаю но мы куда-то точно не туда зашли так, я правда не знаю, можно ли сюда заходить и снимать, но здесь пушки стоят знаю, впереди басит, вот такой вот да, монумент памятник город, ух ты, здесь вот такой монастырь а, пушки лавочки Там красиво все сделано интересно, они металлические, нет? Металлический, ребят. Вроде как. И здесь тоже такие вот... Боже, это так круто смотрится. Идешь по бокам, э, находятся лавочки. Такая брусчатая поверхность. И впереди памятник. Офигенно. Вот такая вот лесенка. И такой огромный. И здесь вроде как... Скорее всего, смотровая площадка. О, а я здесь ни разу не был. Тут так красиво оказывается. С видом на город. Смотрите, ребят. А, обалдеть, я реально здесь ни разу не был. Да, вид классно открывается. Я думаю, летом будет красивее, конечно, вид. Очень красиво. Такой вот да обалденно так знатоки напишите в комментариях чей это памятник ой кому О -о -о, вы меня поняли Изделие здесь очень много церквей храмов здесь тоже так вот это не вот. нужны нет может нужны О, улицы еще такие на горах но ну, на горе так сверху вниз так и тут я не знаю как это объяснить в общем классно на самом деле очень круто мы опять зашли куда-то не туда здесь какой-то мусор лестницы какие-то здания мы вроде собирались в другой город а не другой так направо или налево пойдем И деревянный заборчик из досок О, мы на лубянке Ю... Вот, она вот она побежала. Опять какие-то. И здесь какие-то, смотри, закололки. Мы опять непонятно куда зашли. Здесь опять впуски вниз. Какие-то улочки. В общем, мы сошли не туда и продвигаемся не, не в уже. Правильно? Ну а, а, хорошо. Путь водителя. Он пытается спрятать это домик или что Ого, тут металлическая лестница и здесь внизу тоже какая-то лестница вниз ведет. А напишите в комментариях, пожалуйста, что это, куда это выводит, потому что это вниз, ну, потому нет. что я на этой атмосферной верхней лубянке первый раз в жизни нахожусь. Такая антуражная как будто в, в, в, в древний город запрошенный. <решен> <врешен> ой Ой-ой! Страшно, страшно. Нам еще вперед идти, я так полагаю, да? Да, потом спускаться. О боже! Господи! Я не того пути водителя выбрал. Мы еще из Брянска не уехали, понимаете, ребята? Это так сказать в Брянска приехать можете, но уехать из него не получится. Так, я здесь не был, но здесь, оказывается, есть еще вот такая вот О, пушка. Вот. Мы все еще идем. Я сказал, что я включусь на ЖД вокзале, но я хотел вам показать вот эту вот пушку. Это знаете, ребят, как в фэнтезийных э, мирах там типа там замок на самом верху, а ниже и ниже уже там по иерархии э, дома. Ну, скорее вниз спускаются. Фух, на самом деле это интересная прогулочка. Я побывал э, в тех местах Брянска, где я раньше никогда не был потому что у меня, ну, не, не было смысла заходить в них. И сейчас мы куда-нибудь точно попробуем добраться, чтобы посмотреть еще какой-нибудь а, городок рядом находящийся или деревеньку. О, прикольно, мы в Володарке, ой, речной. Не знаю, как это произошло, но я вообще пару часов назад был в Бешке и хотел просто даже до ЖД вокзала добраться. Все, благодаря им. Так, мы добрались до моря, идем по мосту. Там на мосте тоже мосты. Фух! Обожаю приключения вот такие вот. Покупаться что ли? Что как вы думаете, если я с него спрыгну, я умру? Нет? Как минимум ты намокнешь, пошли дальше. Ну что я вам могу, ребята, сказать? Мы таки наконец добрались до ЖД вокзала, он как раз таки позади меня. И сейчас самое сложное будет нам выбрать место... Ой, блин, сейчас придем Место отправки, куда мы будем ехать. Самый выносливый из нас сразу же оседлал. Нет, просто знаешь, что я могу сказать? Что скоро вот так вот мы будем сидеть и смотреть на весь мир. Правда, нужно повыше сесть. А, я понял, да. Но пока что мы смотрим только снизу вверх на этот мир. Фух, я устал. Ну, сейчас мы, ребята, отдохнем и сходим, посмотрим, куда мы вообще можем уехать. С нашим а, ограниченным бюджетом. Кстати, ребята, посмотрите, сколько указателей. И, разумеется, мы пойдем и посмотрим, что же это за указатели. Орел, Карлова. Дупница 2000 километров. Комбрат А прикольно сделали, кстати говоря Нам показывают туда Все, хорошо, ребята Мы идем смотреть билеты О, там мы Нас плохо видно Все, не буду вас задерживать Идем смотреть билеты Так, я нашел пригородные кассы И думаю, что нам сюда Я думаю, нам пригородные кассы Потому что мы, типа Будем не так далеко идти. У меня есть с собой маска одна. Хотите услышать интересную новость, дорогие друзья? На этом влог заканчивается, потому что... Ой, Ой. Уважаемые пассажиры, прибирный электропоезд до станции Камаричи отправится в 14 часов 7 минут. 10 пути, номер 5. А, в комаричи мы не поедем. В общем, мы решили в следующий раз поехать, нормально влог снять. А сейчас я пойду пивка куплю и попью. Все, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. И, может, в следующий раз попробую постараюсь, точнее... Очень сильно постараюсь порадовать вас интересным контентом. Все, с вами был Фэл, всем пока.